Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня два вопроса. Притирка новой подставки к балалайке и обработка краев ладов напильником. Поехали! Наша задача обработать края ладов, которые цепляют при игре левую руку. Особенно зимой, тропительный сезон, и становится в помещении сухо. Мастера говорят, что лады, края ладов выросли, лады выросли. И вот нам надо с этой проблемой справиться. Берем мелкий напильник, или если они сильно выросли, чуть-чуть покрупнее, Напильник. И делаем такие движения, ну под 45 поставили, жестко прижали и вот так начинаем работать. Да, подложите тряпочку, чтобы у вас с той стороны не повредился гриб. Вот. Это слышно по звуку, что вот мы уже достигли нашей цели, когда меньше стал звучать напильник. Вот, мы убрали. Вроде бы не цепляет, но что-то как-то все равно режет. Можно взять мелкую шкурку или чуть сначала покрупнее, это 180, это 400. И вот так немножко потерли. Ну получше, но еще не отполировано. Берем какой-нибудь такой мат, который тоже гладкий, мелкозернистый и вот, полируем. Если вы хотите, чтобы все было идеально, то можно Делать на войлочном кругу с помощью пасты Голи еще больше полировку и тогда все будет блестеть. Ну вот это уже приятно и, собственно, ничего не будет вызывать дискомфорт при игре. А у нас есть еще другая сторона, как над ней поработать, то же самое, только надо немножко по-другому сесть. Упилить балай в стул, взять тот же самый напильник и То же самое сделали. Затем шкурка, затем мат, и закончили. У нас получилось удобство для игры. Снова можно назначенную бумагу приклеить на какую-нибудь жесткую поверхность. Вот. Напильник, ну, не знаю, лучше на брусочек. Вот. что все-таки пальцы они прогибаются. Вот здесь между ладами и пластинами будут такие ямки, если вы сильно будете таять. А еще тут важна скорость, то есть, чтобы не застревать. Как при работе шкуркой, так и при работе напильником тоже. Напильником аккуратно, потому что краем можно влететь в корпус или в голову с той вот. Всегда контролируйте указательным пальцем. Ну, а если ситуация очень серьезная и лады ну, не очень хорошо обрабатывались по краям, вот как у меня ситуация с первым ладом, вот он цепляется. Это на ощупь чувствуется то надо взять вот такой напильник или надфиль закатник с одной стороны подготовку сделать завалить чтобы он был ну, гладким не резал а с другой стороны он как есть вот такой мы сначала что делаем поставили опять же на тряпочку на стол отсекаем вот этот уголочек подрезаем вот раз ну по одному по два раза можно с одной и с другой стороны а потом перевернули на вот эту гладкую сторону и вот такими движениями обрабатываем чтобы они были тоже гладкие закругляем к центру начинаем можно считать по три раза, например все, потом берем нашу наждачную бумагу какой-нибудь вот этот абразивный мат ну и тряпочку протерли ну, готово, гладко. Нам надо установить подставку, чтобы она точно встала по куполу деки. Что такое купол деки? Это выпуклость лицевой части балалейки. Дека это вот лицевой инструмент. Низ подставки должен совпадать точно с декой. Вот, чтобы этого достичь. Ну, кстати, это очень важно, потому что передача колебаний стороны очень быстро переходит на деку, распространяется по всей площади, и, в общем, балайка начинает хорошо звучать. Если плотно она не стоит, возникают какие-то призвуки. От чего это? От того, что неплотно подогнана подставка. Как подогнать плотно подставку? Подгоняем низ подставки в мастерской с помощью вот этого инструмента. Здесь выставляем нужный нам угол, устанавливаем жестко на столе, ставим сверху подставку в центр и таким легким движением притираем низ подставки. Вот, на шпорке, которая установлена на этот инструмент Единственное, тут есть еще особенность что когда мы возим, мы можем завалить и вправо, и влево но нам надо 5 градусов немножко вправо потому что мы играем на балалайке прием вибрато и вот если она у нас будет в эту сторону, то она и упадет поэтому немножко она должна быть завалена вот. в домашних условиях, вот этот инструмент, наверное, не у всех есть большинство у кого нет вот. Поэтому нам надо что-то придумать, чтобы получилось хорошо. Значит, первое, первый вариант это когда у нас есть наждачная бумага, есть еще ассистент. ассистент. Вот. Мы устанавливаем наждачную бумагу на деку, смотрим, чтобы ничего не царапало. Поставили в место, где у нас будет подставка, подставку и возим. Вот так, видите, я держу опять под колено угол булаки, это очень удобно. И, собственно, я вот так. Притираю низ подставки. Видим, что на наждачной бумаге остается след от низа подставки. Можно немножко сдвинуть шкурку и продолжать эти же манипуляции. Это хорошо, но без ассистента не получается. У нас нет никого под рукой, поэтому нам надо сделать все самостоятельно. Я придумал так. Значит, Есть две линейки. Одна металлическая, другая деревянная. Металлическую оставим сверху, она более ровная. Вот, деревянную под нее подложим. Дальше берем из набора сверил, вот я подобрал под этот угол, который нам нужен, сверло 2,5 мм. Оно будет у нас в центре линеек лежать. Берем две струбцины, прижимаем края линеек. Раз, два, вот сюда. Ну, понятно, что здесь будет наждачная бумага. Устанавливаем, крутим. Ну, для наглядности положим наждачную бумагу, здесь 240. Кстати, неплохая. В общем, поставили на, на наждачную бумагу подставку и начинаем ее притягивать. Когда мы все это закончили, проверили по балалайке, подходит она у нас, совпадает или нет. Все отлично совпадает. Нам надо низ, вы помните, натереть канифолью или мелом. Смотрите предыдущее видео, там все есть. И все, натянули струны и играем. Ваши любимые сочинения. Ставьте лайки, буалайки.